Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, и мы с вами снова вместе. В прошлый раз у меня, к сожалению, не было, потому что я уезжал в Вену по своим делам, так что один раз пришлось пропустить. Но сегодня мы с вами поговорим о культуре, о отмены или отмены культуры, связанной, естественно, с последними событиями военными на территории Украины. речь идет о войне. Ну, прежде всего, давайте определимся с тем, что это такое. Я просто прочитаю то, что написано в Википедии. «Культура отмены или культура исключения, возникший в США и Европе социально-политический термин – современная форма астракизма, при которой человек или определенная группа лишается поддержки, подвергается осуждению в социальных или профессиональных сообществах, как в онлайн среди социальных медиков, так и в реальном мире». Ну, что я могу сказать? Естественно, отношение к русской культуре после 24 февраля 2022 года изменилось. Приветствую тех, кто смотрит мой эфир. Причем, как вы понимаете, не в лучшую сторону. Но я бы не стал вот так вот обобщать. Вы, наверное, слышали историю с Игорем Зеленским, который никакого отношения к Владимиру Зеленскому не является. Не, не является никаким родственником, просто однофамилец. И он возглавлял балетную труппу в Баварской театре и оказался связан тесно с дочкой Путина. И ему сейчас не продлили контракт. Но дело в том, что ему продлили, не продлили контракт не потому, что он какой-то там мнимый родственник Путина, а как раз потому, что он не, не высказался по поводу вот этой ситуации с войной. Вернее, он промолчал. А здесь очень важно, конечно, высказаться и проявить свою гражданскую позицию. Совершенно очевидно, что он не мог сказать, что он возражает против войны, и так же, как он не мог открыто ее поддержать, находясь на Западе, он просто был вынужден ретироваться. Но это не значит, что здесь вот такая вот идет охота за, в кавычках, русскими, потому что главным дирижером того же театра является господин Юдовский, вот, и его, так сказать, российское происхождение не мешает ему возглавлять музыкальную трупу театра, так что такого нет. И, кстати, в том же театре, Насколько я знаю, в этом месяце будут давать, как мы раньше говорили, Лебеди на озеро, и видите, Чайковский не пострадал. Хотя вот сейчас все кричат: вот совсем уже нигде русская музыка не звучит, ее исключили, ее просто вычеркнули. Да? Это красивые слова насчет исключения. Но здесь я хочу сказать, что все зависит еще и от исполнителей. Если мы говорим Например, о Валерии Гергиве, который поддерживает так называемую спецоперацию, вернее войну. Это один разговор. А если мы говорим о других музыкантах, такими, таких как Евгений Кисин, который написал статью, вернее дал интервью, где резко осудил войну, это другой разговор. Так что тут еще очень важно, кто играет и не только что играет. Естественно, вот так вот сказать, что мы сейчас зачеркнем рочерком пера, Всю культуру российскую, включая музыку, театр, кино, другие жанры. Это это, это маловероятно. Но с другой стороны, я, я вам хочу сказать, что современная культура все-таки во многом конъюнктурна. Если сейчас представить, что поставят какую-то пьесу, неважно какую, современную или классическую русского автора, то я не уверен, что западный зритель туда побежит. Потому что все зависит от, так сказать, зрителя, да, публики. Публика голосует, в том числе и когда не приходит, она таким образом бойкотирует. Так что я бы на месте, например режиссеров, подумал, стоит ли вот так вот рисковать. А так вот говорит, что давайте закроем все, давайте будем бойкотировать. Тут очень такое сложное у меня отношение к этому. Но вот по поводу кино вы знаете, что на канском фестивале официальной делегации России не было, но это не помешало участвовать режиссеру Кириллу Серебренникову, который выступил в антивоенной речи. Так что тут еще зависит вот того, как я уже сказал, кто, собственно, представляет э, Россию. Э, мы знаем, что внутри России многие деятели искусств высказались за войну. Вот недавний пример с Дмитрием Дюжевым, да, где он пыжился, кричал, выходил из себя. Очень это было забавно смотреть. Э, недавно выступил э, артист Константин Лавроненко, которому украинская фамилия совершенно не помешала э, высказаться за войну. Вообще, я уже задавался таким вопросом, что чувствуют люди в России, вот в частности, деятели искусств, которые имеют украинские фамилии, даже не потому, что они, у них какие-то родственники в Украине, просто они могут жить в России, даже всю жизнь и родственники их жили в России, и, и никогда они такой... Прямой связи с Украиной не, не имели, кроме этнической, да, кроме происхождения, вот Фоменко, там, например, еще кто-то. Вот мне интересно, как они себя ощущают. Нету никакого-то некого раздвоения э, личности. Потому что вот то, что сказала, например, Долина, у меня в голове, я имею в виду Лариса Долина, не укладывается. Она сказала, что я люблю одновременно Россию и Одессу. Как можно сейчас любить Россию Одессу одновременно, когда Одессу бомбят, это для меня просто какой-то нонсенс. То есть здесь очень важна гражданская позиция. Естественно, государство всегда использовало артистов в своих целях. Но далеко не надо ходить за примером. Вспомните, 1996 год, выборы в России, в России президента, и был целый тур организован когда артисты агитировали, естественно, в пользу Ельцина, получая очень приличные за это гонорары. То есть это всегда было, есть и будет, артистов используют. Это не только в России, в других странах. Но вот возвращаясь к теме, можно ли вычеркнуть просто одним брочерком пера, Россию из общего э, мирового такого контекста, но в плане культуры. Спорт мы сейчас оставляем, спорт это немножко другое, хотя это тоже э, некого рода культура. Э, как я уже сказал, что в принципе э, технически это можно сделать, можно запретить изучать Литературу Я сейчас не беру Украину Потому что это отдельная совершенно тема Потому что для Украины сейчас русский язык Русская культура Это очень болезненная такая тема Поэтому мы оставим ее за скобками А вот то что касается всего мира Ну в частности вот Германии Где я живу все равно, естественно, никто не будет запрещать издавать Достоевского. Но, как я уже сказал, что если люди не будут его покупать, то смысла его издавать большого нет. То есть, публика голосует ногами как мы говорили, рублем, здесь евро. То есть, если она не пойдет на спектакль, значит, его потом закроют, потому что нерентабельно. тут ничего, как говорится, личного, это бизнес. Если нет интереса со стороны публики, то зачем его как-то пытаться подстегнуть? Во всяком случае, я думаю, что вот такие вот столпы, как Достоевский... Толстой, Чехов все равно останутся, никуда не денутся. Что касается каких-то современных авторов, то я не думаю, что сейчас будет большой интерес к ним. Во всяком случае, мне кажется, что тема немножко э, раздута, и это вот все пересекается с темой русофобии, как русских не любят на Западе, как их тут зажимают, как им не дают ничего там делать. Сейчас, кстати, я слышал, что... Тенденция такая, что э, случаев вот этой русофобии стало меньше и вообще э, эта тема как-то постепенно сошла э, с экранов, из э, страниц газет и в интернете это э, вообще сейчас почти не обсуждаются. Э, так что я думаю, э, как говорил Марк Твен, что слухи сильно преувеличены по поводу э, по поводу того, что э, русофобия прямо так были, конечно, случаи, цветет пышным цветом, хотел сказать Были случаи, когда не пускали русских в рестораны или еще что-то Такие случаи были, но это, как говорится, издержки производства Но, с другой стороны, а если так вот, положа руку на сердце то За что сейчас русских любить после 24 февраля? Они ассоциируются со всеми неприятными вещами Хотя я знаю, что многие русские, я имею в виду в кавычках Потому что русские могут быть и по национальности не русскими Русскоязычными, так скажем, Многие выступают против войны, поэтому я не стал бы все так одной краской красить, замазывать. Есть люди прогрессивные. Потом несколько слов хотел бы сказать по этому поводу, в связи с тем, что писал Гарри Каспаров, который обвинил тех, кто остается чуть ли не в предательстве, что тут остается... тут автоматически чуть не Путина. Я совершенно с этим не согласен, потому что не у всех есть техническая, физическая и финансовая возможность уехать из России. Потом, с другой стороны, представьте себе эту картину. Все уехали противники Путина. Ла, рай на земле наступил. Никто не критикует, никто ничего не говорит против. Все единодушны, все хлопают, все за... Э, живи и радуйся. То есть, естественно, должны э, быть какие-то оппозиционеры внутри э, страны. Вот. И, кстати, вот Лев Шлосберг считает тех, кто уехал, не оппозиционерами, а мигрантами того же Каспарова, Ходорковского и так далее. То есть и тут есть такой вот раскол. И, к сожалению, вот оппозиция очередной раз показала то, что она не может объединиться. И вот идет вот такой вот раздрай, такой вот, как бы помягче сказать, такой вот диспута, да, дискуссия. Принимает такие формы очень агрессивные естественно здесь с другой стороны живут русские в кавичках, которые за Путина и возникает такой совершенно закономерный вопрос почему же они любят так Путина на расстоянии, но ну, может быть в этом весь секрет, как знаете этот анекдот про то, что хорошо там где нас нет, а почему нас там нет вот поэтому там и хорошо а когда мы там, так уже и не очень-то и хорошо это все шутки но в каждой шутке есть доля правды то есть здесь люди живут Многие, которые при Путине и не жили, они приехали до 2000 года, в 95-м, 96-м, 97-м, некоторые в начале 90-х, 92-м, 3-м и так далее. То есть они это все пропустили и смотрят телевизор, а по телевизору вы знаете, что по-российскому показывают, что все хорошо, никаких проблем нет, все, все, все зло находится именно вот здесь на гнилом западе. Так что э, винить людей за то, что они любят Путина, э, может, тоже не надо. Если бы они э, при нем жили, это другой вопрос. Они при нем не жили, для них это что-то абстрактное. Они, конечно, знают все проблемы внутренней России, но это их совершенно не колышат. Они тут живут перепивающе и могут себе позволить такую роскошь любить Путина. На, рассто... на расстоянии, вот э, об этом мне в интервью сказала Сюзанна Шпан, э, немецкий политолог, она сказала, что очень удобно сидеть в Берлине на диване и любить Путина, потому что на расстоянии любить всегда легче. И, кстати, по поводу расстояния. вот Некоторые считают, что патриот обязательно должен жить на родине и любить Россию внутри. Я думаю, что это не обязательно. Можно быть патриотом и вне страны. Тем более, что если Родина тебя, мягко говоря, выдвину, выдавила, выгнала, создала все условия. Сейчас вы знаете, что статистика почти 4 миллиона россиян уехали в ближнее зарубежье, в дальнее зарубежье и так далее. То есть они вынуждены были ехать нет от хорошей жизни. И вот обвинять их в антипатриотизме тоже странно. Потом мне непонятно вот это сейчас возня вокруг имени Максима Галкина. Каждый день появляются какие-то материалы, которые его клемят, что он там чуть ли не изменник Родины, что он такой всякой негодяй, подлец, предатель. Вот Алла Пугачева это святое мы не трогаем, а вот это какой-то непонятный персонаж. Зачем это делается мне непонятно, хотя с другой стороны ясно, что таким образом пытаются отвлечь людей от повестки, а с другой стороны вот так вот заклеймить и в общем мне там напоминает 80-е годы когда э, люди уезжали и начинали спортсобрания все их песочили рассказывали какие они негодяи какие они изменники родины предатели, иуды и так далее все это естественно культивировалось, в печати это все освещалось потом если это были артисты значит их фамилии вырезались из титров очень э, грубо вот так было с Авелием Крамаро, например. Так что мы это все уже проходили. И зачем это делать, мне, честно говоря, непонятно, потому что эффект не тот, который, на который рассчитывают власти. Потом вот этот прессинг, что нельзя что-то альтернативное сказать. Это... Ни к чему хорошему не приводит, потому что люди все равно узнают альтернативу, так скажем. Потому что то, что говорят официальные СМИ, это понятно, что это совершенно не соответствует действительности. И можно даже не смотреть разные источники, потому что они все как под копирку написаны. А независимые СМИ все выдавлены за границу, и все равно у россиян есть возможность читать, смотреть и так далее, потому что весь интернет перекрыть невозможно, хотя, конечно, власти бы хотели это сделать с удовольствием, но тот же YouTube жив, здоров, и можно, конечно, там найти любую информацию, в том числе альтернативную. Так что я думаю, что по поводу культуры... Сейчас вот эта какая-то пена спадет, а, а, а, осядет пена, и э, все будет немножечко по-другому. Но с другой стороны, у меня нет такого радужного настроения, что вот сейчас, мягко говоря, через год там, или я не знаю, когда закончится все, и все, вернутся, все, все вернется на круги своя. Вот уже не вернется. Вот люди некоторые не понимают, что вот этот рубегон перееден. Перешли в Рубикон, да, прежде всего Россия. И она уже вот из этого цивилизованного мира уже э, выпала. Выпала и сама, собственно, и дистанцируется, вот когда, например... Депутат в Крыму, да, вот, вернее, депутата, председатель госсовета Крыма, фамилии не запомнил, говорит, что английский язык не нужен, но это уже какое-то, извините, мракобесие. Он, о, причем это мотивирует очень так, логично, он говорит, ну если человек не поедет в Лондон, зачем ему английский? Ну конечно, зачем ему английский, совсем не нужно. Ну учите тогда языки народов России, чуть ли не сказал СССР. Почти 190 языков есть. Разные языки. Пожалуйста, учите внутренние языки, учите корейский язык, учите китайский язык, учите турецкий. У вас масса дружественных стран, так что есть из чего выбрать. А английский, французский, немецкий это... Бяки, это плохие языки, это языки представителей недружественных стран, так что э, даже не нужно думать. Теперь вот э, по поводу выхода из так называемой Болонской системы. Это уже образование, но тоже в некотором роде культура, потому что касается также и вузов, связанных с культурой. Э, естественно, ничего хорошего из этого не будет. Но возвращение к так называемой советской системе, я до сих пор не понимаю, почему советское образование считается чуть ли не одним из лучших в мире. По-моему, это такой миф, который мы сами придумали, потом сами в него поверили, потом начали навязывать его всему миру. И, насколько я помню, в советское время из капиталистических стран здесь никто у нас не учился. В основном были студенты из Африки, Латинской Америки, Азии и так далее. Вот, вот и весь интерес. А что касается... Образование, то почему-то ценилось э, образование в Кембридже, в Оксфорде и так далее. Но, но не э, в России и в Украине, и так, ну я имею в виду в СССР. Так что вот эти вопли о том, что у нас самое лучшее образование, мягко говоря, сильно преувеличены. Образование было не э, лучшее. Я не говорю, что оно было плохое. Там много было, может быть, и неплохого. Были вот эти партийные все дисциплины, которые просто... Ну, ничего хорошего, то есть нужно было там зубрить съезды, партия, комсомолы и так далее. То есть это забивали голову всякой трянью, ничего хорошего из этого не было. Так что даже вот в связи с этим можно сказать, что не было оно лучшим. Но нам так приятно говорить, вот советское образование лучше, еще про медицину скажите, что лучше. Вот, что не соответствует той же действительности. Но возвращение вообще такое ощущение, что Россия сейчас возвращается в 80-е годы прошлого века, вот Брежневский застой. Вот в этом году как раз вот осенью будет 40 лет со дня смерти Брежнева. И вот такое ощущение, что Путин туда возвращается в 80 Второй год, и он вообще там чувствует себя, как рыба в воде, хотя сказать, во льду. Потому что вот он такой типичный советский продукт, который, ну так можно грубо сказать, но это совок такой в худшем виде, я имею в виду совок в кавычках, они а не то, чем пол. А чем, чем полу Начинают, так сказать, мести да, пол, Совок и веник Совок это вот то, что, по-моему, это Градский Придумал такой термин Совок такой махровый, такой закостенелый Заскорузлый, такой не Неповоротливый, такой очень негибкий Вот это он типичный представитель, который считает, что мы самые лучшие Что против нас весь мир Но сейчас действительно весь мир против России Но это не потому, что Запад такой плохой Потому что Россия себя проявила в самом худшем качестве агрессора и поэтому сейчас вот такая реакция Запада совершенно логичная. И когда Лавров, чуть ли не пожимая плечами, что такое, почему, делает вид, что не понимает, значит, или он совсем не понимает, или надо ему объяснить, что это все взаимосвязанные вещи. И когда Россия всегда кричала, что у нее какой-то свой путь, свой особенный, это и культуры тоже касается. Это не только, естественно, экономика, но... Это все забавно и смешно, потому что, собственно, ничего своего Россия, как Советский Союз, миру почти никогда не, не давали, потому что если мы в историческом разрезе вспомним тоже православие, это завезенный, так сказать, продукт, социализм тоже завезенный продукт. И так далее. Далее по списку. То есть, э, вот это противопоставление Западу смешное, потому что ничего противопоставить. Ну, можно лапки противопоставить и балалайку, да. А, а остальное ничего. Идеологию вы не можете противопоставить. Потому что идеологии у вас вообще нет. И вы гордитесь, говорите, вот э, великое завоевание современности. У нас нет идеологии. Здравствуйте вам. Вот. Но за, на Западе тоже, собственно, нет идеологии. Но она тут не нужна. А мы привыкли, что у нас должно быть четко. Вот это хорошо. Вот это плохо. Это черное. Это белое, это прекрасно, это ужасно и так далее. Люди как-то привыкли. А когда это все растворилось и непонятно, какие-то появились полутона, это вроде хорошее, а это вроде плохое, непонятно ничего. Вот. Но вот этот тренд на войну с Западом, он, естественно, никуда не ушел. И вообще вот эта холодная война после 90-х продолжалась, и Запад всегда был противником России, не просто каким-то таким партнером, а врагом. Причем вот эти антизападные настроения всегда подогревались в обществе. Всегда говорили, что вот Америка, Евросоюз, НАТО, это наши враги, это плохие люди. Они только спят и видят, что у нас уничтожить, что они не могут прямо жить спокойно, да, не могу. Вот как, что Россия существует и каким-то образом развивается. Но это, кстати, не оговорился, вот именно, что каким-то образом. Но вместо того, чтобы заняться внутренней какой-то повесткой, дорогами, теми же туалетами, которые до сих пор существуют в деревнях, так сказать, выгребные ямы, а не нормальные, да, туалеты. Сейчас 2022 год, на дворе 21 век, компьютеры, какие-то высокие технологии, а люди, извините, в дырку ходят. То есть, э, вот это, э, вот это э, контрасты, помните, у нас говорили, что вот э, страна контрастов какая-то была загранична. Вот Россия – это страна контрастов. Тут, с одной стороны, космос, который тоже сейчас загнулся, с другой стороны, вот такое непонятное э, ухабы, рытвины и так далее. То есть, вместо того, чтобы заняться экономикой и догнать, как хотел Хрущев, э, хотя бы Америку, и стать великой державой в этом плане россия считается великой только потому что она большая и потому что у нее ядерное оружие все остальное не идет ни в счет но вместо того чтобы развивать экономику догнать какие-то передовые страны и повысить уровень жизни своих людей россия занимается геополитикой то она в Сирию идет, теперь Украина у нас зашла, вот, и решает какие-то такие стратегические задачи. Это можно решать, когда у вас, извините, люди все э, сытые. А, а когда, как в советское время, был тотальный дефицит, но мы помогали странам Африки, Латинской Америки, такой даже был термин, развивающиеся страны, помните, да? И вот вспомнился такой анекдот на эту тему, что рабочие какого-то завода пишут, Письмо в газету, что, дорогая газета, правда, мы узнали, что э, граждане Африки не доедают, и мы просим то, что они не доедают, пришлите нам, мы с удовольствием это доедим. Вот такой вот был анекдот. Потому что посылали всем, кому угодно, а, а сами оставались, так сказать, ни с чем. Это очень было странно, но главное, чтобы поддерживать вот этот имидж вот, миротворцев и так далее. Хотя э, Советский Союз Совет участвовал, по-моему, почти, по почти во всех... В, войнах, и в Анголии, и, уже не говорю про Афганистан и другие страны, то есть там и Вьетнам, то есть везде отличился. Но на, на словах мы были миротворцем, мы за мир и песню эту пронесем друзьям по свету. Так что все это было, и ничего нового, собственно, я не наблюдаю сейчас. Это все пережитки, так сказать, старого. И вот это Back in USS. Я понимаю, что у людей ностальгия есть, были какие-то приятные моменты, мы были молоды, мы были в каком-то плане даже счастливы, потому что мы не знали. Вот я, например, не знал, как жили мои сверстники в той же Германии, если бы я это узнал, я, наверное, бы очень погрустнел бы. Но так как я этого не знал, нам внушали это с детских лет, что мы живем в самой лучшей стране, что у нас все замечательно. Вот, хотя я видел, что не все замечательно, ну как-то так подыгрывали, да, эти вот такое было выражение, что нам делать вид, что платят, мы делаем вид, что работаем. То есть все это был такой договорняк между государством и э, населением. Э, население видело, что государство, мягко говоря, так э, не совсем корректно себя ведет, а э, население платила той же монетой, тоже, где можно было что-то урвать, что-то, как говорил Жанецкий, что-то подкрутить, что-то там отвинтить, все, все, все это было. И отношение было все вокруг колхозное, все вокруг, вокруг мое, я это тоже прекрасно. Помню, были вот эти несуны, которые несли с фабрик заводов, что плохо лежало, лежало там многое, что плохо. То есть, все это было, и взятничество было, не такого, конечно, размера, как сейчас, и телефонное право было, и блат был, все это было, и и ничего не надо, собственно, придумывать. Вот, приветствую новых зрителей. Юрий Романовский и Ольга Степнова. Привет, друзья. Спасибо, что пришли и смотрите, и слушаете меня. Вот. Ну что, мы будем потихонечку закругляться. Но это я только разогнался, только набрал темп, знаете, как спортсмен. И тут уже финиш. Но что делать? Надо э, сворачиваться. Во всяком случае, теперь вернусь опять к началу, к культуре отмены и отмены культуры. Естественно, мы прекрасно понимаем, с другой стороны, что запретный плод сладок. Что если что-то запретить, э, то у людей наоборот появится интерес это прочитать. Сейчас э, в интернете можно собственно, найти любую информацию, и э, все равно кто-то где-то что-то... Как-то может и скачать, или посмотреть, и так далее. Что касается там театров, кино, и так далее, это э, все, все, как я уже говорю, по-разному. Но э, вот так вот представить себе, что культуру вот так вот перечеркнули, раз, два, все, нет культуры, вы, вычеркнули, да, или исключили ее, отменили. Это, это маловероятно, потому что, я же говорю, что люди сами, сами э, со временем решат, нужно это или не нужно. Теперь вот все-таки по поводу Украины, как там будет развиваться ситуация с русской культурой. Вот там как раз она, скорее всего, э, закончит свое существование. И это связано напрямую с военными действиями. К сожалению, сейчас э, язык русский воспринимается как язык агрессора. Хотя мы знаем, что вот в том же Харькове, где я жил, это русскоязычный город, Николаев русскоязычный город и другие русскоязычные есть города, Одесса. Э, я думаю, что со временем они просто превратятся в украиноязычные города, а не русскоязычные, потому что русский язык будет ассоциироваться с очень неприятными вещами. Тоже касается и русской культуры и того же театра, я не знаю, кино, телевидения и так далее. Потому что вот после 24 -го числа говорить о том, что русский язык. На территории Украины будет приветствоваться, будут его чуть ли не на руках носить, не приходится, потому что после тех страданий, после тех разрушений, которые принес так называемый русский мир, мы понимаем, что ничего хорошего происходить не может и не происходит. И совершенно нельзя обвинять сейчас граждан Украины в том, что у них такое вот неприятие именно к языку и к русской культуре. Может быть там сам временем, там лет через 50, через 100, что-то изменится. Но в, в, в ближайшем будущем, так сказать, нет. Я думаю, что вот с, с культурой, с языком русским в Украине, во всяком случае, в ближайшее время ничего происходить не будет. То есть это будет восприниматься как язык агрессора, оккупанта и так далее, и тому подобное. Вот об обозримом будущем вылетело слово. Ну что, дорогие друзья, на этом будем сегодня заканчивать. В следующий раз, может, поговорим о чем-то текущем. Вы знаете, что уже три месяца продолжается война. К сожалению, никто не знает, когда она закончится. Я надеюсь, что это все-таки закончится как можно быстрее, но никто не может ничего гарантировать на сегодняшний момент. На этом, дорогие друзья, мы с вами заканчиваем, я вас жду в следующую пятницу, я выставлю это видео в сетях, я имею в виду инстаграм и на ютюбе, кто захочет, посмотрит записи, смотреть в прямом эфире, это не обязательно, потому что, собственно, никто ничего даже и не задал, но... Как вы знаете, я и сам могу ответить на все вопросы, которые сам себе задаю, которые питают в воздухе. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До следующего раза. Пока.